Электронный документооборот, ну вдруг кто не знает, ссылка на сет, вот она на экране, на презентации. Ниже описаны меню верхнего уровня, меню нижнего уровня, различные фильтры, горячие кнопки, заголовки, таблицы, доступные папки, ну и... Условно говоря, информация о владельце кабинета, который зашел. Что здесь мы видим? Входящие это письма, поступающие от внешних организаций, исходящие это от университета, физическим лицам и внешним организациям. Были вопросы, где какие договоры оформлять. Ну вот доходные договоры оформляются в СЭДе, расходные оформляются в отдельные с задачники. Также у есть еще набор документов, которые можно оформить в СЭДе. Он представлен сейчас на экране. Очень часто возникает вопрос по заместителям. Ну вот как раз для СЭДа реализована возможность настроить заместителей и исполнителей для того, чтобы ваши люди, которые вас замещают, могли видеть документы, которыми которые вы создали ранее. Дальше назначение папок ну, по названию уже и так мне кажется понятно адресованы мне поручение инициированные мной все доступные документы.